приезд. Меня часто спрашивают, как дешево привлекать клиентов. Есть множество техник. Сейчас я расскажу основную технику, которую я использую, это использование сплит-тестирования. Что такое сплит-тестирование? Это когда мы подаем рекламу, мы создаем обычно в интернете, создаем посадочную страницу, так называемый landing page, настраиваем на нее трафик, вльем трафик из контекстной рекламы, и из других источников трафика. И Основная идея заключается в том, что в каждой посадочной у нее есть какая-то конверсия. Конверсия в продажу, в заказ, в подписку. И мы отслеживаем количество этих конверсий. Так вот, для сплит-тестирования мы создаем вторую версию страницы, отличающуюся какими-то элементами, например, картинками, заголовками, фоном. Вот последний эксперимент показал очень удивительную картину. Две страницы со светлым и черным, темным фоном дали разницу в конверсии в четыре раза. Что это значит? Что вот было, допустим, 100 посетителей у вас на сайт, из них покупает 2. То есть 2% конверсии. Если повысить конверсию в 4 раза, то получается, посчитайте, во сколько раз меньше денег вы тратите. Гораздо эффективнее получается. Используйте эти техники и удачных вам продаж. Вот, вот,